Всем привет, друзья, на связи мой компьютер и у микрофона Ирбис. И сегодня мы поговорим о трех игровых сборках с Алиэкспресс. Процессоры Xeon, материнские платы Huanan, все это уже несколько лет как стало привычным для сборки недорогих ПК из Китая. Однако сокет LGA 775 окончательно перестал подходить для игр, а цены на процессоры и оперативную память ощутимо упали в последнее время. Так что давайте посмотрим, какое актуальное железо для игр сейчас можно взять из Поднебесной и не только. Базовая игровая сборка. 18 тысяч рублей и игры Full HD со средними настройками графики. Популярный еще год-два назад сокет LG775 пора окончательно отправить на покой. Да, на нем еще худо бедно можно запустить часть новых игр, особенно если сильно разогнать старенький зион, Но в общем и целом насладиться плавной игрой с хотя бы 30 кадрами в секунду получится далеко не всегда. Поэтому теперь самый минимум это сокет LGA1156, самая популярная и интересная модель процессора для него это Xeon X3440. Четыре ядра, 8 потоков и в легком разгоне без проблем достижима частота в 3.5-3.7 ГГц, что выводит процессор на уровень топовых Core i7 первого поколения. Единственный существенный минус этого камня – отсутствие поддержки AVX инструкций. Да, пока что без них запускаются практически все игры, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Стоит такой процессор всего 1000 рублей и какой-либо настройки платы для корректной работы не требует. В общем очередной бестселлер, как в свое время были Xeon на LGA 775. Xeon X3440 достаточно горячий процессор, имеющий TDP 95 Вт, а на деле при разгоне тепловыделение может быть и больше 100 ватт. Так что требуется хороший башенный кулер как минимум с тремя-четырьмя тепловыми трубками. Варианта тут два. Или брать с Али безымянное решение за 1000-1400 рублей, зачастую с 4-6 теплотрубками, или же в ближайшем компьютерном магазине взять проверенный Гаммакс 300, где-то за ту же сумму. По эффективности сложно сказать, кто из них будет лучше, так как зачастую китайские кулеры имеют неровную подошву, что ухудшает контакты и повышает температуры, нивелируя большое количество теплотрубок. Разгон поддерживается на платах с чипсетами H55 и P55, и я рекомендую все же брать пусть и ушные, но брендовые решения. Они стоят не сильно дороже безымянных, зато точно не будет никаких проблем со стабильностью. Хороших вариантов 4. Gigabyte jp 55 us 3 l MSI-P55CD53, Biostar H55A+, и Asus P7H55. Стоимость таких решений колеблется от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от количества разъемов, охлаждения и фаз в цепи питания процессора. С оперативной памятью все достаточно просто, больше 16 гигабайт этой системе точно не потребуется, а раз у нас есть 4 слота, можно набрать этот объем четырьмя дешевыми плашками по 4 гигабайта. Причем на первое время можно взять всего 2, 8 гигабайт более чем хватит современным играм на средневысоких настройках графики. Что касается бренда, то на него можно не обращать внимания, ибо всяких ML, LSE и прочих Anka Wall развелось множество, а по качеству они все одинаковые. В итоге две плашки по 4 гигабайта DDR3 1333 обойдется вам в 1600-1800 рублей. И самое интересное в сборке это конечно же видеокарта. Еще год назад за 4000 рублей можно было взять только GTX 750 Ti. Теперь же за эти деньги продается GTX 960, которая позволит поиграть в современные игры Full HD как минимум на средних настройках графики. Разумеется, все такие продающиеся видеокарты бэушные, с неоригинальным охлаждением, а зачастую и платами. Так что обслуживание и замена термопасты после покупки обязательно. Еще один важный момент. Не ведитесь на объявление о продаже таких видеокарт за 2-2,5 тысячи рублей. Это с вероятностью в 98% GTX 460 или 550 Ti с перебитыми номерами. Отличить ее от настоящей очень просто. На 900 линейке видеокарт карт нет VGA выхода. И если он есть на картинке у продавца, то это точно подделка. Так как мы живем в прогрессивном мире, в нем не место устаревшим жестким дискам. SSD существенно ускорит работу системы и время запуска игр. Ладно, я конечно же шучу. Жесткие диски были и остаются дешевыми и емкими файлопомойками, на которые к тому же можно поставить не самые требовательные игры. Но так как сборка сегодня минимальная, то обойдемся только SSD на 240-256 гигабайт. Этого хватит и для системы, и для нужных программ, и для пары-тройки тяжелых игр. Стоимость твердотельного накопителя такого объема составляет порядка 2000 рублей, если брать проверенные решения от Kingdian и KingSpec. В будущем, разумеется, можно будет докупить и HDD на терабайт. А вот остальные комплектующие, то есть блок, питания и корпус, лучше брать в России. Причина тут банально: Зачастую доставка корпуса из Китая стоит как сам корпус, да и помять его может любимая нами почта России. Поэтому тут имеет смысл зайти на Авито или на Е-каталог и подобрать самый простой корпус за 1000-1200 рублей. Наша сборка не особо горячая и не имеет тяжелых комплектующих, так что такого фольгированного решения без проблем хватит. По блоку питания тоже все просто, тут нет никакого доверия китайцам и в лучшем случае их PSU на киловатт за 2000 рублей выдаст вам ватт так 3400 и умрет от первого скачка напряжения. Так что опять же берем в России проверенные недорогие решения за две с тысячи рублей на 500 ватт, к примеру, чифты линейки GPS, gpa или FSP линейки PNR. Благо выбор там большой, можете подобрать оптимальный. В итоге в среднем такая сборка обойдется всего 18 тысяч рублей, при этом позволит поиграть Full HD на средних настройках графики. Единственный ее минус — достаточно скромные возможности по апгрейду. Процессор тут тупиковый и вывезет видеокарту не лучше RX 570. В будущем стоит поставить еще 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель по желанию. Так что еще пару-тройку лет, скорее всего, вы сможете поиграть в большинство AAA проектов но дальше только продавать и брать что-то новое. А теперь среднеуровневая игровая сборка. 30 тысяч рублей игры Full HD с высокими настройками графики. Сокет LGA1366 можно назвать старшим братом LGA1156. Тут процессоры имеют сходную архитектуру, но вот число ядер больше, до 6. И этим стоит воспользоваться. Самым популярным и выгодным является Xeon X5650. Он почти самый младший в линейке, но разгон нивелирует эту несправедливость. В итоге за 800 рублей можно получить шестиядерный ядерный 12-поточный процессор, который успешно работает на частотах в 4-4,5 ГГц. Решение максимально вкусное, но все портит две вещи – достаточно дорогие платы и отсутствие поддержки EVX, что может аукнуться в будущем. К слову о материнских платах. Брендовые решения на чипсете X58 стоят просто нереальных денег – 8, 10, а то и 15 тысяч рублей. Конечно есть решения от Huanan за 5-6 тысяч рублей, но у них есть одна проблема, они не дают разогнать процессора, а стоковые 3 ГГц маловато для современных игр. Так что придется раскошелиться на брендовые решения типа Asus P6T SE за 8500 рублей. Шестиядерник под разгоном – горячая штучка. Тепловыделение легко может уходить за 120-140 Вт. Так что имеет смысл брать башенные кулеры с четырьмя шестью теплотрубками. Стоят такие решения на Али порядка 1700-2000 рублей. Но что особо радует в этом сокете, процессоры на нем поддерживают дешевую регистровую память, поэтому на первое время можно взять три плашки по 4 гигабайта DDR3, ибо трехканальный режим, и всего за 1700-1800 рублей. Разумеется, в будущем объем можно удвоить, и 24 гигабайта памяти точно хватит для такой сборки на все время ее работы. По видеокарте тут все просто, на Али достаточно много AMD RX 470 от Sapphire на 4 гигабайта за 6-7 тысяч рублей что делает ее лучшей видеокартой за такие деньги. Конечно, это ушные после майнинга, но Sapphire лучший производитель видеокарт от AMD, так что после обязательной замены текущих прокладок такая видеокарта может прослужить вам еще долго. Ее производительности без проблем хватит для игр на высоких и даже ультра настройках графики Full HD, однако лезть в разрешение 2 к с 4 гигабайтами видеопамяти точно не стоит. По накопителям все просто, к простому SSD и сборке выше добавляем жесткий диск на 1 терабайт, который имеет смысл брать в России, ибо цена на али не особо ниже, а шанс получить бэушный накопитель выше. В сумме такая связка выйдет где-то в 5000 рублей, 2000 SSD и 3000 жесткий. По блоку питания и корпусу требования тут серьезнее, чем в прошлой сборке. Очевидно, что никаких китайских PSU не берем. Только брендовые решения на 500-600 Вт типа Bequiet System Power 9, который можно найти в РФ через е каталог за 3600-4700 рублей. По корпусу тут на свой вкус, главное, чтобы кулер и видеокарта влезли, но в среднем не стоит тратить на него более чем 2000 рублей. В итоге сборка, которая без проблем справится с современными играми на высоких настройках графики, обойдется вам в тысяч рублей. Опять же, потенциала для апгрейда процессора тут нет, но и отсутствие VX печалит. С другой стороны, с разгоном до 4,5 ГГц такой камешек без проблем вытянет и Vega 56 или GTX 1080. То есть запас для комфортного гейминга есть на 3-4 года вперед. И, наконец, высокопроизводительная игровая сборка. 52 тысячи рублей игры в Full HD с максимальными настройками графики. Вот мы и подобрались к актуальному максимуму для игр с Али. Это Zion E51650. Он имеет 6 ядер и 12 потоков. Разгоняется до 4,2-4,5 ГГц и основан на архитектуре Sandy Bridge которая новее, чем у Xeon, который был выше, и поддерживает AVX инструкции, так что в обозримом будущем проблем с современными играми не будет вообще. Стоит такой процессор порядка 6500 рублей. Решение это под разгоном достаточно горячее, неудивительно, ибо даже в стоке TDP у него больше 130 ватт, так что решение с шестью теплотрубками уже не будет тут лишним, а за него придется отдать порядка 3000 рублей. Почему же не стоит смотреть на решение, где 8 или 12 ядер? Причины тут две. Во-первых, игры любят высокую производительность на ядро и плохо параллелятся больше, чем на 12 потоков. Так что Xeon, у которого 16 или 24 потока и частота 3 ГГц, остается не удел. Во-вторых, стоят такие процессоры зачастую 15-20 тысяч рублей, а за эти деньги уже можно взять современные Ryzen, которые и производительнее и актуальнее. Вернемся к нашему шестиядернику и сокету LGA-2011. Брендовые платы на нем стоят дорого, да и не нужны они как для LGA-1366, так как разгон возможен и на китайских решениях. Так что имеет смысл остановиться на Huanan X79. Плат тут много, различаются они как портами, так и охлаждением и количеством фаз питания. Стоят оптимальные решения версии 249 порядка 7500 рублей. Такие платы имеют 4 слота под оперативную память и поддерживают дешевую ECC память. Едва ли для игр в обозримом будущем потребуется больше 16 гигабайт памяти, так что набиваем все слоты дешевыми плашками DDR3 по 4 гигабайта. В сумме они обойдутся нам в 2200-2400 рублей. По видеокарте оптимальным выбором будет RTX 2060. Брать ее с Али нет смысла, так как в России с гарантией ее цена такая же, если не ниже. Для достоверности зайдем на e-каталог. Вбиваем фильтр поиска RTX 2060 и сортируем по цене от дешевых к дорогим. Здесь можно найти минимальную цену в России 17 или 23 тысячи рублей. Видеокарта не особо горячая, поэтому даже одновентиляторное решение от Полит за 21-23 тысячи или даже KFA2 за семнашку будет хорошим выбором. Такая видеокарта без проблем справится с современными играми Full HD на максимальных настройках графики, имея неплохой запас на будущее. Увидеть характеристики, сравнить их цену и подобрать вариант по фильтрам сделать очень легко и удобно. Ссылки на e каталог оставим вам в описании. К слову, на Али даже ноунейм-карты no на порядок дороже. Можете проверить сами и сравнить цены на e каталоге даже в вашем регионе с ценами на Али. SSD и жесткий диск можно оставить на прежнем уровне 240 гигабайт быстрого хранилища и 1 терабайт медленного. Хватит для большинства игр и нужных программ. При этом система будет работать быстро. В сумме они стоят порядка тысяч. Рублей. Что касается блока питания и корпуса, то тут все то же самое, что и в среднеуровневой сборке. Брендовый PSU на 500-600 Вт и любой подходящий корпус на выбор. Конечно, ценник в 50 тысяч рублей далек от бюджетного решения, но с другой стороны, на такой сборке можно без проблем играть Full HD 60 FPS на максимальных настройках графики во все AAA проекты. И на ближайшие года 3-4 можно забыть об апгрейде видеокарты. Плюс этот сокет не является мертвым, под него есть решение и с 10 ядрами. Да, они стоят сейчас слишком дорого, но очевидно, что в будущем цена будет падать, как и расти число игр, имеющих хорошую потоковую оптимизацию. Так что в итоге эта сборка может послужить началом хорошему игровому ПК на долгие годы. А у нас на этом все друзья, полезные ссылочки в описании, с вас лайки и подписки и до новых встреч.